Тем временем в центре Киева на несанкционированный марш сегодня вышли более тысяч пенсионеров и малоимущих, не согласных с ростом цены и низкими пенсиями. Украинские власти уже заявили, что денег на социальные расходы в казни нет. У Киева другие приоритеты. Минобороны сегодня дополнительно потребовало 5,5 миллиардов гривен на свои нужды. Одновременно в стране стартовала очередная волна мобилизации. Дмитрий Гусев продолжит. Экзамен можешь ты не сдать, но военкомат прийти обязан. Вместо традиционных билетов харьковским студентам раздали повестки. Тех, кто отказался расписываться в получении, просто не допустили к экзаменам. Я сейчас именно не хочу, я хочу получить образование. И как бы у меня есть проблемы со здоровьем. Таким образом, сегодня стартовала шестая волна мобилизации на Украине. Призывники должны заменить в армии тех, кто призвался во время третьей волны. По крайней мере, так уверяют киевские генералы. Заместитель министра обороны сегодня жаловался депутатам Верховной Рады, что денег армии не хватает и народные избранники должны разрешить дать еще. Не хватает ни на сало, ни на портянки. Фактически Минобороны в 15 году выделили 6 миллиардов 576 миллионов гривен на тыловое обеспечение, что составляет 54% от необходимого, в том числе на питание 1 миллиард 594 миллиона, вещевое обеспечивание 2 миллиарда 797 миллионов гривен. Гусев отметил, дефицит вызван тем, что вместо 140 тысяч в украинской армии сейчас служит 250. Представители администрации президента, вернувшись из-за океана, радуют новостями. Против террористов будет чем воевать. Якобы США дали добро на поставки на Украину вооружения. Средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят противостоять российским системам электронного подавления и разведки. Противотанковые средства, то, о чем мы всегда. Да, говорим Роз. системы Джавелин. Джавелин оружие, конечно, грозное, но при этом довольно дорогое. Цена одной пусковой установки порядка 170 тысяч долларов США. Сколько американцы готовы подарить украинцам, заместитель главы администрации президента не сказал. Сам президент накануне представил временно исполняющего обязанности главы СБУ, это генерал-полковник Василий Грицак, утвердить на должность. Его теперь должны депутаты. Голосование, скорее всего, пройдет на будущей неделе. Бывшего начальника